Ну ладно, не будем обо мне, дамы и господа, давайте смотреть. Последние два матча четвертьфинала остаются. Хайку Тим против Хайред Киллер. Ножи за сторону. Команда, проигравшая в данном матче, отправляется в нижнюю сетку, а победители выходят, разумеется, в полуфинал, где сразятся с командой Коса Смерти. И это очень будет непростой матч, так как, вы знаете, коса смерти выбили команду Time Factor со счетом 19-17 в нижнюю сетку Ну, сейчас у нас здесь, собственно говоря, потрошение команды Hyred Killer, и иначе пока что назвать это действительно не получается STI, Asdas, и Durimar как-то где-то вдвоем и вылетел, вылетел один из игроков э, Вот такие вот кеки неприятные порой происходят Сайкс, как вы видите, появился у команды Хайрат Киллер, но вроде бы сейчас перезашел, да? I'll be here. Турик, тащи. Когда играю в меншер, вспоминаю детство. Вот точно, точно. Я вспоминаю те самые вот эти вот за такие, знаете, как правильно выразиться-то, господи. Я вспоминаю прокуренные стены компьютерных клубов начало двухтысячных х годов, и да. Именно с этим у меня и ассоциируется по большей степени мэншн и прочее, прочее, прочее. Итак, дамы и господа, в Киллер выиграли ножи, выбрали начать в обороне. Команда Хайку Тим начинает в атаке, ну и, собственно, удачи командам, а вам, конечно же, приятного просмотра. Холлоунес это Хаус, Виллби Хирэтт Вот, большое спасибо, Володя за разъяснение. Итак, по составам. Команду Хайрат Киллер представляют СТИ. Слайд... Гардиан, господи, я аж испугался. Опять не вылетело уведомление, но донат от Виктора в размере трех э, долларов. На витаминке Саша, Саня Санечка. Александр, не болей, пожалуйста. Всем здоровья, мальчишки и девчонки. Витя, большое спасибо. Большое-большое еще раз тебе человеческое огромнейшее спасибо. Хорин последний, и Хорину не удается сделать минус, важный для его команды, поэтому пистолетный раунд все-таки проигран, к сожалению, к моему величайшему сожалению, для команды Хайку Тим наступает безденежное время. Почему к моему величайшему сожалению? Потому что я прекрасно понимаю, что команда Хайрат Киллер выставили весьма и весьма неслабенький состав на данный матч, поэтому для Хайку очень важно было выиграть Пистолетку, но ну, немножечко не получилось. Итак, составы еще раз, по дубль-2. А, Мосворк, э, Зевс, Зеймер, Хехорин и Кейзяко а, за команду Хай... Хайку Тим. За команду Хайрд Киллер играют Истияй Хаус, Аздаздаздас, Дуримар и... Слайд Гардиан. И, кстати, минус от Дуримара. Салам от Узбекистана, пишет Сабина с огромным количеством сердечек. Большое-большое спасибо и также привет. Но сильно прям уж не нужно спамить, да, Сабиночка, хорошо. А то я буду вынужден, или кто-нибудь из модераторов, еще не дай бог, будет вынужден выдать вам бан на 5 минут. Поэтому давайте без спама. Мы ваше сообщение увидели. Узбекистан мы тоже любим. Дуримар и STI вместе с Хаосом разваливают остатки Хайку Тим. И с одним минусом экономический раунд для команды Хайку заканчивается. Это, конечно, не сильно приятная новость. Опять-таки для команды Хайку Тим. Но не смертельная, согласитесь. Как бы здесь пока что, в общем-то, есть перспективы, большие перспективы, все-таки сильная сторона у Хайку, и как бы там кто бы ни фыркал и не спорил, многие будут считать, что оборона здесь все-таки сильнее, но по процентному владению картой, если я не ошибаюсь, 55-45 или 58-42 в пользу атаки. То есть атака здесь условно более сильная сторона, хотя, да, конечно, очень и очень ненамного. Ну вот, Хаус Де Best, как, в общем-то, это его оригинальный никнейм, получает по кочерыжечке своей сдегла вражеского, и поэтому нужно здесь как-то теперь пытаться отработать этот минус! Мосворк, минус Дуримарайл Бихи, он же слайд Гардиан, минус Кейзяко. И 4 в 3. С перевесом, разумеется, за командой Хайку Тима. Здесь начинается прессинг точки А. Два минуса от обороны и один от атаки, что, в общем-то, дает численное равенство. Ошибочка от слайд Гардиана. СТАй последний со скаутом. И вот мне кажется, что ошибочное решение было купить скаут в подобном раунде. Выстрел. И без смерти соперника удается забрать Мосворка. Ну и теперь понятно, в общем-то, где находится последний. Это Зевс Зор. У него 70 хп. У СТАя 56. Плюнул СТАй. Не стал пытаться убивать оппонента со скаута. И постреляв с дигла. Погиб. 2-1. А я без смайлов написал привет, меня не заметили. Паша, Паша, Пашенька, простите, пожалуйста, не увидел ваше сообщение. Видимо, был очень сильно увлечен э, комментированием матча. Извините, пожалуйста, конечно же, Павел, привет вам. Огромный-огромный большой приветище. еще. Итак, Кизяка под покровом смаков пытается занять любую возможную позицию под точкой Б. В свою очередь, игроки обороны принимают решение запушить соперников в малом квадрате. Что, естественно, для экономического раунда, ну, это вполне себе нормальное явление. Потому что, ну, там типа два девайса у Хаоса и Аздаса. И вообще для меня здесь, конечно, большая, большой вернее, вопрос. о хо хо -хой! Лайт Guardian, как по таймингам, красиво появился. Минуснул Хорина, не дал поставить бомбу, но раунд, к сожалению, команда ХК все-таки проигрывает. Разумеется, к сожалению, для команды ХК. И Дуримар, последнее место команды. Сейчас в моей группе ВКонтакте, кстати говоря, под записью матч Хайред Киллер и Нирвана происходит просто настоящий холливар, Ребята друг друга ругают, все говорят, что Дуримар... Играет с читами Хотя, ну, все прекрасно понимают Что Дримар играет без читов Так что Интересный вы человек, Александр Думаю, надо узнать вас получше Это сказано мне? Если да, то большое спасибо, конечно За мою... Э, за ваше вот утверждение Товарищ Роман 4 в 2 Одним словом, атака в очередной раз пробивают оборонительные редуты своих соперников и категорически устремляются к победе в раунде. И здесь, конечно, хаос вместе со гардионом Гардианом ну, не выглядит, как игроки, которые способны выиграть такое. При всем, конечно же, уважении к вышеперечисленным мной ребятам. Команда Хайку Тим становится победителями в пятом раунде этой встречи. И счет 3-2. Сегодня дома температура с утра была 37, и после обеда осталось 37. Поэтому дома, поэтому выпал шанс глянуть лайф. Паша, лечись. Лечись, не будь как я, не болей. Болеть плохо. Привет, после этого турнира будет еще... Привет, имеется в виду эта игра или весь турнир вообще в целом? Весь турнир закончится в феврале, а после этого матча игра еще одна будет. Ну что ж, хайку-тим, хайку-тим. Пытаются выйти на мидл, пытаются в этом раунде... Ух ты, ЗМР, хороший хэдшот. и сам, кстати говоря, по башке поймал, но не умер. Главное, что не умер. А если не умер, то даже с двумя хп может еще выжить. Хаешка немного до него не долетела, повезло. Ну, пока с перевесом ситуация складывается в пользу команды Хайред Киллер. Не так уж, конечно, сложно будет выиграть этот раунд, но, согласитесь, нужно будет прикладывать усилия команде Хайку Тим, потому что теперь уже перевес двухкратный у оппонента, и двуххповый ЗМР по-прежнему, в общем-то, еле жив. Корин наблюдает, как его товарищ по команде погибает, но сам, в свою очередь, забирает э, Дуримара. Хочу обратить внимание, Дуримар открылся на префайре. Он любит открываться на префайре, но почему-то многие считают, что это читы. Три-три. Где паникер? Без понятия. Просто суть в том, что я изучаю психологию и философию. Вот и заметил, что вы, Александра, относитесь к людям определенно по-своему. очень интересно. Это как же? Ну-ка, ну-ка, Гай, Модис, Роман, Рома, расскажите, пожалуйста, очень интересно Проклятие выбило? Проклятие не выбило Их э, выбросили с турнира, к сожалению, за нарушение правил, касающихся состава команды У них был игрок, э, который играл за две команды при этом вроде бы как кто-то там подозревал его в читах, он не скинул демку, но в общем этих уже подробностей я не знаю. Единственное, что точно могу вам сказать, что Кизяка очень хитер. Он заходит в спину соперника и сейчас пытаться будет, видимо, нахлобучивать со спины. А уж даже не знаю, получится ли ему это сделать, но как минимум девайсом разжиться удается. И даже перестрелку практически удается выиграть. К сожалению, практически стрельба не легла так, как хотелось игроку атаки. 4-3. В общем, да, вот такая вот ситуация. К сожалению, игрок э, Пит, если я не ошибаюсь, игравший за команду Проклятие, он же играл за команду Рвать на шифтах, которая была дисквалифицирована за читы. Сейчас Гай Модис покажет свою настоящую сущность. Так, так, так, так, Александр. А, твою, мою настоящую сущность. Ну-ка, ну-ка. Я буду рад. Рад прочитать о себе что-нибудь интересное. Холоунесс, а он же Хаус, да, если я не ошибаюсь. Вырубает сейчас Зевса. И I'll Be Here, он же слайд-гардиан, забирает оппонента. Вот Дуримар. Сидит себе и чекает в middle. Вот здесь под тиммейтскую флешку отправляется чекать. Большой квадрат, замечает оппонента, достает USP и получает в голову от Хорина. Далее минус от ЗМРа и диглы от команды Хайку Тим. Застреляли, по и Минус от Хорина. Вот вам и зачем-то непонятные аркадные действия в исполнении ХК, который приводят, ну, чуть ли не к гибели практически всей команды. Завершающий фраг... Ох, простите, не завершающий, просто один из фрагов от Аслайт Гардиана. Ну и здесь ЗМР с 14 хп пытается подловить СТА на перетяжке. И, кстати, можно было подловить СТА на перетяжке, но он хитер. Господи, как вы там много и сложно написали, Роман. Сейчас я прочту это вслух. 5-3. А, так, существует мнение, что каждый человек имеет свое мнение. Но иногда так выходит, что мнение сходится. Ну да, такое бывает определенно. Так вот, ваши действия, Александр, я, увы, предугадать не могу. Суть в том, что даже у нас в следственном аппарате не всегда встречаются такие люди. Нормально Это, блин, я не понимаю сейчас Вот вопрос Блин, нет, ну вот такое сообщение не буду публиковать А, его уже опубликовали, да? Блин, ну это ладно Кстати, да, поддержу короткого А в чем? Просто Модис привык Видеть людей злыми, посылающими всех нах А тут Александр со здравым смыслом Как всем Ну, я стараюсь, да, знаете Я придерживаюсь правила Как там было? Сейчас, одну секундочку Дайте вспомнить Uh, как там было, типа, Платон или кто там? Платон, по-моему, мне друг, но истинно дороже. Минус от Слайд Гардиана завершает очередной раунд этой встречи, и счет становится 6-3. В общем, я стараюсь... Вы добрый человек. Оу, большое спасибо, Гаймодис. Рома, от души. Я очень рад, когда это хоть кто-то действительно видит, потому что я и сам, в общем-то... Знаете, как однажды я своей супруге сказал, была бы моя воля, я бы забрал тебя на какой-нибудь необитаемый остров, где нет вот этого вот всего, что есть в нашем мире. Я имею в виду зло, обман, убийство, грабежи и прочее-прочее, где мы жили бы среди розовых единорогов и радовались бы этой жизни. Но, к сожалению, таких мест у нас нет, банально, поэтому живем, где живем. А, размены. Размены и попытка прессинга на точке Б в исполнении коллектива Хайку Тим. А, ну и пока что прессинг получился такой себе. Вроде бы как за конечно, удается поставить бомбу на точке А, но удастся ли выиграть раунд, потому как все-таки он слышит приближающегося состиа, я ни хрена себе вот это уничтожил. Володя, не ругайся! Слайд Гардиан Показал нам, как не надо стрелять С автомата Калашникова а В результате счет 6-4, команда ХК Умудрились отдать раунд 3 в 1 По-моему, да? Так, без КС -а тоже Да, пусть даже без КС, -а, потому что КС В какой-то степени в людях все-таки разжигает Вот эту вот токсичность, и люди начинают Агрить друг на друга, а я всегда за мир Дружбу и жвачку вообще Я добряк Я с детства добряк не с детства, ладно. В детстве, в школе я когда-то издевался над, над другими ребятами. Был одним из тех, кто срывал уроки и так далее. Но, повзрослев, я все это осознал, переиграл. И, в общем, у меня много раз менялось мое мировоззрение и картина мира. И теперь я устаканился на том, что я максимально добрый человек, избегающий конфликтов, но, так скажем, выходящий на улицу с пистолетом. Или с ножом. Без одного или другого я не выхожу на улицу, в принципе. Аздаздаздас, 64 хелспоинта и 3 соперника впереди. Вот э, только что удалось за вытащить 1 в 3, а вот Аздаздаздасду не удается. Он убегает, сейвится, потому что понимает, что тут ситуация, короче... Бедовенькая, бедовенькая. А приз есть в турнире? Да, у есть. Приз 3000 за первое место, второе место 2000 и третье 1000. А если люди с Члениксом играют? Ну, че... Это очень забавно, если с члениксом кто-то играет. Быть добрым сложно и невыгодно порой, как бы это некрасиво не звучало. По крайней мере, по себе сужу. Витя полностью согласен. На доброте порой пытаются сыграть другие люди на том, что ты добрый и никого не обижаешь, как говорится. И начинают этим пользоваться. Тут плохо. Наконец-то вижу хороший Тускан. Да, Ром, он бывает очень редко. И это один из тех Тусканов, на котором действительно атака показывает себя с точки зрения атакующей команды. Не где-то там сидящей в кустиках. И оборона, которая периодически поджимает, где-то какие-то перестрелки навязывает. И вообще в целом пытается навязать игру, которая им нравится. Зейвер вырубает Дуримара. Сейчас, возможно, Володя прибежит опять ругаться в чатик. Но это, естественно, не поможет выиграть. Володя, лучше стреляйте более. Метка. И кстати, стараниями Слайд Гардиана все-таки три минуса под занавес и победа за ХК, при том, что это был экономический, по сути, хотя, скорее, это был форс-бай, потому что какие-то девайсы все-таки имелись. Кнайф привет, пишет Радик Пушканов. Надеюсь, правильно, Пушканов, вернее, да, если мы помним, что ä, в русском языке ударение всегда на офф в конце на фамилии, поэтому получается правильно говорить. Пушканов, ну если вдруг как-то иначе Поправьте меня, Радик, привет вам тоже большой Александр я по, моя жена с вами уехали Виталь, давай искать это место На то вот, давай искать тот самый остров На который можно свалить И где все будут честны Друг перед другом не будет лицемерия И так далее Ладно, хватит какие-то сентименты здесь разводить Давайте смотреть все-таки дальше 4 в 3. Оборона. Каким-то парадоксальным образом почти отдала точку Б, но вроде бы как еще пока что имеют шансы на ретейк. Это самой точки. ЗМР вырубает э, хауса СТА ответкой по ЗИПСу. И здесь десант. Десант по ЗМРу. Есть информация СТА ошибка. Грубейшая. елки палки Ну, дефьюз же ж. Просто ж дефьюз. ЗМР нет, все таки вырубает. ЗМР переигрывает уже в который раз команду Хайред Киллер. И на месте ХКшников я бы, на самом деле, в первую очередь старался бы забирать именно ЗМР. Статистика на ваших экранах, дорогие друзья. Кстати, ЗМР имеет статистику 15 на 10. И единственный из своей команды, который играет в плюс. А, у команды Хайред Киллер, собственно, вы тоже сами все видите. Играют, по сути, сильно и активно только два игрока. Это Слайд Гардиан и это Хаос. Дурик выбегает в аркаду, видимо у Дурика бомбит уже от того, что он идет по-прежнему на последнем месте, но теперь его пододвинул Аздаст-даст, последнее место остается именно ему. Ну а тем временем 2 в 2. С двумя девайсами игроки атаки, заняты точкой А, но игроки обороны, кстати... Ой-ой-ой, зачем? Зачем? Зачем эти префайры от хаоса? Но эти префаеры спровоцировали Хорина выйти и добрать игрока обороны. Теперь Аздасту тут уже, конечно, не светит ничего, кроме поражения. И Хорин, делая килл под занавес раунда, приносит седьмой матчпоинт своей команде. Александр, это с возрастом такой человек меняется. Но тут да, тут с этим согласен на процентов. В таком случае, говорят... Доброту за слабость принимают. Да, да, Паш. Вот очень не люблю ситуацию, такая у нас пауза, как раз есть время с чатиком пообщаться. Очень не люблю, когда доброту принимают за слабость, потому что я себя абсолютно не считаю слабым ни с точки зрения физической силы, ни с точки зрения... Ну, нет, конечно, с точки зрения физической силы я относительно слабый, потому что есть люди гораздо сильнее, в разы сильнее, чем я, но я не слабый при этом, допустим, там, ну, как бы... Ладно, не будем... Э, это запись? Нет, это прямой эфир. Э, не будем углубляться, так скажем, в подробности, не будем вдаваться, почему я считаю себя не слабым. Кто знает, тот знает. Вот. Но, типа, и психологически, как бы, психически, как это, душевно... В общем, я не слабый ни в каком смысле, но порой люди, да, мою доброту могут принять за именно слабость. И это немножечко подбешивает, типа... Здорово, друг, наконец-то, мой любимый КС. Спасибо за эфир. Элис или Элис, не знаю, как правильно. Простите, пожалуйста. Но, в любом случае, очень рад, что вам нравятся мои эфиры. Присаживайтесь поудобнее и смотрите. Ну что, перестрелка на миду. Слайд Гардиан выигрывает все-таки эту перестрелку. Забираем Мосворка и попытка продавить мидл. И, естественно, дать разменный минус за погибшего Мосворка от команды... Хайку Тим, Дуримар, Володя, открывается с диглом на перевес и просто снимает ЗМР, убивая самого опасного игрока команды Хайку Тим. Кийзяка забирает слайд Гардиана и здесь Дурик, к сожалению, не ваншотит, зато ваншотит СТАй. 8-7 в пользу коллектива хайрат Киллер. С таким счетом заканчивается первая половина. ХК выиграли слабую сторону, но с перевесом всего-навсего в один раунд. Это доктор. Так, э, Александр, если вдруг зрителям показалось, что я не субред, то пусть походит на лекции Майкла Сендл. это доктор наук Гарварда. Его лекции есть на Ютубе. Э, Гай Модис, я думаю, что вы... Где чат? Чат на Ютубе. <coughs> Весь чат э, практически идет сейчас на Ютубе. Вы, товарищ Тёма1331, имейте в виду просто, что я здесь разговариваю, ну, с чатиком. С Ютуба. Я не сумасшедший. <coughs> Воу! Хороший хэдшот. Хороших два хэдшота от Володи Дуримарящей, но при этом его тиммейты-то не помогают. Три минуса от Володи Дуримара. А где же... Еще один хэдшот. Но на этот раз без минуса. Хэдшот хороший, но без минуса. ФК или сервер? ФК. 13 и 16 хп у игроков атаки. Красные, битые, перебитые и практически не живые. Но все-таки бегут по направлению к точке Б в Антарктиду. Тот остров. И. И Кудрокилл от Дуримара. Мосворк последний. Теперь самое время было бы убежать на точку А. И Хайрат Киллер бегут на точку А. Вот оно, дамы и господа, чтение ситуации и позиции. Отдайте Володе Эйс, пожалуйста. Володя, сделайте Эйс, пожалуйста. Зрители просят. Володя. Нет, Володя испугался, убежал. С ГГ, да, конечно. Если матчи проходят на фасткапе, то они проходят непременно с Гейм Гвардом. И Володя погибает, к сожалению, не сделал фейс, но последний минус все-таки, как и последнее слово в этом раунде за слайд-гардианом. 9-7 в пользу ХК и победа в пистолетке. Это круто. Естественно, это приносит большой плюс. И снова мне очень жаль, что команда Хайку Тим проигрывает пистолетку. Александр, читали книги Дейла Карнеги? Не доводилось, Роман. Вообще, в принципе, на самом деле, я человек, который не очень любит читать. Не знаю почему-то, так с детства повелось. Но не очень меня всегда тянуло к чтению. Я как-то больше все-таки, наверное, по реализму. Потому что, ну, фантазия типа у меня не такая бурная, чтобы вот воспринимать все то, что я читаю в книге. И как-то это пытаться вот осмыслить именно с точки зрения прожить жизнь за персонажа, которого я сейчас... про которого я сейчас читаю. Скорее, это доступно для меня в играх, в фильмах. Там я как-то больше погружаюсь. Но с чтением, к сожалению, не очень дружу. Хотя, кстати, в младших классах, наверное, класса до седьмого читать просто обожал. Дико обожал. Я, я был самым молодым. Подписчикам Городской нашей библиотеки Вот во всем городе Так как я туда пришел Не помню даже во сколько Но в общем я был самый молодой, почему? Потому что мне еще не могли выдавать книги Я брал их на маму на свою как бы, Вот такое вот было Ну что, снова экономический раунд На ноге абсолютно пытался сейчас Хайку ЗМР за запушить СТА Ему кстати удалось это сделать Я не понял почему СТА позволил себя так запушить Слишком прямолинейно. Хорин! Хорин! Снова Хорин нужно забирать двоих. Не успевает перезарядиться. Хедшот от Хауса догоняет. Елки-палки. 11-7. Дейл Карнеги это мастер ораторского мастерства и книга о том же. Mm -hmm. Книги по ораторскому мастерству я как-нибудь, наверное, может быть и почитал бы. Книги люблю. Джоан Роулинг в приоритете. Роман, многоуважаемый Просветите, пожалуйста, нас Это крайняя игра на сегодня, Влад Нет, это не крайняя игра И я видел от вас сообщение, когда четвертьфинал нижней сетки будет Четвертьфинал нижней сетки будет Где-то, наверное, в следующий четверг Кейзяко. Дабл но удержать соперника все-таки не удается. Таким образом, ХК пробегают на точку А и устанавливают бомбу. И теперь 2 в 2. Зевс с Хориным против Асдаса и слайд-гардиана. Ну, тут, конечно, все будет зависеть от позиций. Какие позиции изберут игроки атаки? Что самое важное, как они с них играют. Потому что, ну, очевидно, что выбивать будут через мидл. И здесь слайд-гардиан пропускает первого соперника. Но забирает второго. Пожертвовав немножко своим тиммейтом, но. По барабану, можно жертвовать тиммейтами Сколько угодно, главное выиграть раунд Гай сама таки Кедавра рассмотри игру хорош философствовать <гай -модис> Понял, спасибо А, Джон Роулинг, Гарри Поттер С Гарри Поттером просто, кстати, я не знаю Вот, ну, многие не верят Но я не смотрел ни одного фильма Про Гарри Поттера и не читал ни одной книги Про Гарри Поттера ни мультиков, ничего, я не знаю, что там про него есть. Я вообще со вселенной Гарри Поттера. Знаком, только что знаю, что у Волан-де-морта нет носа. Все, это все, что я знаю. Ну, и Гарри Поттер в очках ходит. Вот, что я знаю про Гарри Поттера. Такие дела. Кизяко. Один в три. Ситуация для Кизяки, конечно, такая. Сам себя забил в угол, и ретейк вообще у команды здесь Хайку Тим, конечно, не получился. И вот сейчас хотелось бы сказать, что. Хайрод киллер демонстрирует как раз-таки ту атаку, которую и должны по большей степени демонстрировать команды, играя карту Тускан. Агрессивная, в меру медленная. Где-то знают, ребята, где нужно посидеть, где нужно подождать, где нужно поднажать наоборот на соперника. Ну и, разумеется, не пренебрегают раскидками. Хаус отличный хэдшот по Зевсу, но энтри фракта все-таки за командой Хайку Тим погиб... Слайд-гардия, а следом за ним еще и Хаус погибает. Теперь ситуация вообще равная 3 в 3. И вот тот самый момент, когда нужно посидеть и перегруппироваться. Что и делают э, ребята из команды ХК. Но время, которое могут пере... Пере... А, простите Время, которое появляется у команды хайрат Киллер для переосмысления этого раунда, точно так же появляется и у команды Хайку Тим. Согласитесь, ведь пока думают хайрат Киллер, за счет их траты времени. А чё, СТА вылетел? СТА вылетел. Почему он здесь? Но его здесь нет. Не понял. Чё за глюк? А, он, наверное, вылетел. Он перезашел что ли? 13-8. Это вот все о том же, дамы и господа, что вы когда вот думаете и медлите, за это же время ваш соперник тоже анализирует, что сейчас может произойти в ходе матча. Тап, плиз, не забудьте обязательно. Весь игровой... <смех> Ладно, да, простите, пожалуйста, ребяточки Давайте все, хватит немножечко с чатиком Пообщаемся в свободное время от просмотра Counter-Strike А сейчас же все-таки наблюдаем за тем, как ЗМР и Зевс останавливают выход в зигзаг от STI и Хаоса И более того, хватка команды Хайку Тим на этой позиции не ослабевает Они продолжают пушить И почти еще и ЗМР еще одного забивает Забивает, просто забив здесь произошел у ребят смертельный какой максимальный онлайн на трансляции? 200 с чем-то человек было самое большое. 200, по-моему, 10. Ну, плюс-минус. В районе 210. Таджикистану тоже большой привет. Бомба установлена. ХК снова каким-то... Ох ты, какая хайя прилетела от Дуримара. ХК снова каким-то невообразимым образом. Начали раунд 5 в 3. Но смогли зайти на точку А. И вроде бы даже побеждают в раунде. И да, побеждают в раунде. Ну... Но... Типа-типа-типа странненько. Странненько все это, дамы и господа, потому что я согласен, кто-то здесь писал, что Хайку Тима дают какие-то нелепые раунды. И правильно, действительно, этот раунд, который вот сейчас был отдан, он был отдан очень-очень и -очень нелепо, потому что, ну... Два минуса, ни одного ответного. Как можно было дойти до такой истории? История страшная, история ужасная. «Как тебе новички на турниру по типу Тео Тео?» Ну, новички. Это новички. Нужно понимать, что новички всегда будут и ошибаются. Это не профессионалы, ну, своего рода, да, типа как Хайрат Киллер, там Таймфактор, Коса смерти и так далее. Для новичков очень бодро, ни хрена себе, Мосворк! Вот это хедшочь. Ой-ой-ой. Второго уносит, а может еще и третьего заберет. Ну давай, просто прям под занавес. Бомби! Бомби, дурной! Ай, за нож! Ёлки-палки! Какой же эпичнейший конец этого раунда, дамы и господа. Немножечко не удалось словить всю эту ситуацию. И сконтролировать стрельбу с дегла. Пытался зарезать, но был зарезан сам. Вот вам статистика, дорогие друзья. Кому нужно, ознакомьтесь с ней. Потому что раунд заканчивается со счетом 15-8. И вполне себе возможно, что сейчас будет последний раунд этой встречи, в теории это возможно. Поэтому статистику теперь я буду показывать вам в, в начале каждого раунда из всех раундов, которые вообще здесь еще остались. Оп, STI. Аккуратненько, одной пулькой всего-навсего, но увольняет такие соперника. Хорин, выпрыгивая из дымов, забирает STI в размены. И там еще один был минус. Я не успел увидеть от кого и по кому. Но команда Хайку Тим, да тихо заткнись. Простите, ребята, это Сири у меня, что-то это решила поговорить зачем-то. В общем, 4 в 2, где Аздас Дас вместе с слайд-гардианом будут пытаться выигрывать неравное противостояние с соперниками. Ну и вот, как вы видите, можно открываться и вот так. Кстати, сейчас была немножечко небольшая ошибка в позиционировании прицела, а вот сейчас ее не было. И вот сейчас она снова была. То есть прицел ставится не туда, куда нужно ставить слайд-гардианом, но это типа неплохо, но... Это говорит о том, что такие позиции он редко отыгрывает. 19... Господи, 19... 15-9, дамы и господа. Статистика по-прежнему на ваших экранах. И Джихангир, когда играет Таджикистан, к сожалению, у меня нет так... ответа на этот вопрос. Да, они очень командно играют, очень глупые раунды отдали. Да, я полностью согласен, что у команды Хайку Тим хромает немножечко тимплей. Все было бы хорошо, но как минимум было бы гораздо лучше, если бы они отыгрывали Counter-Strike командный, а не сольный, где каждый играет сам за себя и просто, ну, пытается играть дефолт. Так скажем, сейчас Хайку Тим отыгрывают именно дефолтные позиции, дефолтные стратки, где каждый знает, что он должен делать. Ух ты! Ух ты фрукты! S.T.I. и Hollowness он же Хаус э, делают три э, минуса на двоих, но оба погибают, а СДС также становится жертвой команды Хайку Тимы на табло 15-10. Сейчас Хайку будут пытаться догонять своих соперников, и в общем-то это возможно, так как хайрат Киллер могут сейчас лишиться экономики, если не в этом раунде, то в следующем однозначно. И это, конечно, чревато большими проблемами. Саня, это часики на руке? Да, абсолютно верно, Виталий. Именно они. <Jadi> <вот, вот это нахрен Жогова! Вы видели, там просто за секунду умерла вся команда Хайрод Киллер. Вот это называется «Зашли в зигзаг, ребята». Зашли и не вышли. А может, это нестандартная игра? Хайку Тим спасет их И они выиграют, пишет Витя Хорошее предположение, я мог бы В принципе такое Рассматривать, но обычно в контр-страйке При прочих равных выигрывает тот, кто более Командный, все-таки Дымок на мидл и Дуримар Первый, кто погибает из команды Хайред Киллер Отдается безразменно, но нет Размены все-таки подъехали, правда, с запозданием Однако слово последнее в этих Разменах сказал именно Зевс 3 в 2 благодаря стараниям Зевса, численный перевес. А какая ошибка от СТА? Снова проблема с позиционированием, но на этот раз уже у другого игрока. Гардиан, 1 в 3. Напоминаю, ZMR сегодня 1 в 3 затаскивал. Гардиан, не ZMR. 15-12, и таким образом, сейчас и ДОП как бы типа не за горами. Стреляют они неплохо, но против ХК так не выиграть Вот, именно так песик правильно и сказал Что одной стрельбы Для победы мало, если хайрат киллер Сейчас соберутся и будут играть э, Как правильно бы выразиться Командненько Да, ну либо же хотя бы то просто Кучкой, кучкой бегать и давать Размены наконец-то друг за друга то одной стрельбы будет мало для команды Хайку Тима, точнее, для их победы. Но даже с деглами, как вы видите, удается выйти на ситуацию 3 в 3. Слайд Гардиан отправляется пушить сразу 0. Слышит в торце соперника. Там, по-моему, даже два соперника. Сти-Ай-Минус Кизяка, но Хорин забирает Слайд Гардиан на ситуацию. 2 в 2! пара -па, па пау Мосворк последний. Один против двоих. Ух ты! И сразу Хаус ставит хедшот сопернику! Без шансов. К сожалению, команда Хайку Тим все-таки не смогли. Это та самая ситуация, в которой я обычно и говорю, что это... Ну, типа, да. Вот если бы Тимплейна Хайку Тим разыгрывали, шансов победить было бы гораздо больше. Но здесь, к сожалению, нет. Увы и ах. Увы и ах.